привет друзья с вами ваш друг андрей шаура отлично всех поздравляю у нас есть ровно 15 дней чтобы изменить свою жизнь многогранно то что я сейчас вам расскажу это просто феноменальная информация сконцентрируйтесь я понимаю что не все у вас в жизни сразу складывается не все получается охота что-то бросить но если твой бизнес не растет есть две причины Первое, положительное, значит он зреет. А вторая причина, значит ты делаешь многое неправильно. Измени курс на 180 градусов и то, что ты делаешь, изменится. Итак, внимание, неделя знаний для вас приготовлена на портале «Успех вместе». Плюс 15 дней драйва. За эти 15 дней мы создадим историю. Присоединяйтесь к нашей команде, потому что вас ждут большие победы. ребята. Посмотрите на то, что вы делаете, совершенно с другой стороны. Потому что то, что мы делаем сегодня, это реально аргументы. Мы сегодня на правильном пути. Давайте посмотрим сейчас с вами а, на то, что мы уже с вами достигли. Итак, первое. Компания Brain объявляет 15 дней, еще в сентябре у вас есть, акцию. То есть вы можете получить 1%. 1%, стать основателем, основателем. И, например, если компания наша сделает 10 миллиардов долларов товарооборот, допустим, через год, 2-5 лет, неважно, но только сегодня можно это выполнить. Достаточно просто самому начать это делать, сделать заказ в магазине, далее, пригласить трех человек за сентябрь, и вы попадете в 1%. 10 миллиардов. 1% это 100 миллионов долларов, и кто это сделает в сентябре, таких будет людей немного, но будешь ты, 50 человек, 100, может быть тысячи человек, и вот этих 100 миллионов долларов, либо 1 миллион долларов, либо 50 миллионов долларов, они будут один раз в год за полный год поделены между вот этими успешными партнерами. Смотрите, что произошло в августе. В августе наши ученики, наши партнеры среди 200 стран мира полностью заняли весь педестал. Первое место, вот вы видите, Андрей Шаура. Второе место, Иван Вовк. Третье место, Гинтас. Четвертое место, Любовь Фульченко. Пятое место, Татьяна Михайлина. Также вот здесь вы посмотрите множество наших партнеров. Анатолий Кэшер. Мария Куликова, Любовь Любченко, Александр Аксенюк, Наталья Пташник, Юрий Коргин, Татьяна Овчинникова, Шмигельс Каина, Наталья Вакулина, Лариса Аксенова, Андрей Терехов, Татьяна Сибирякова, Сергей Калиниченко, Ирина Жукова, Марина Самарина, Наталья Семенкова, Лея Чумбадзе, Александр Ульянович. Посмотрите, что происходит. В нашей компании большой рост. В нашем проекте почему рост идет потому что у нас настоящий лидер посмотрите на экран это мультимиллионер человек который попал в топ 50 лучших тренеров мира это эрик он обычным дистрибьютором получал более миллиона долларов сегодня это человек капитан он собирает залы 100 человек 1000 человек 5000 человек это действительно человек у которого сегодня есть чему учиться у него берут интервью и он начинал свой путь с бедности он в детстве продавал пончики. Сегодня это успешный человек, создатель компании Brain, которая лидирует сегодня на рынке. У него отличное отношение в семье. Он любит детей, он любит семью и компания его действительно сегодня но ну, удивляет. Он собрал все награды, которые можно было собрать. Ребята, давайте посмотрим правильно на, правильно на то, что мы делаем. У нас, помимо этого, есть наставник Лай Лейн, голливудская звезда. Он снимался в фильме Чек Паук 1, Чек Паук 2, Спайдермен, Патриот с Мелом Гибсоном, знаком с Парис Хилтон, с Холидоли снимался в фильме. И посмотрите, наша компания за последних 6 месяцев, вот видите, без риска, без продаж, без инвестиций для людей заняла первое место среди всех компаний которые есть в MLM бизнесе в интернет-бизнесе, в сетевом бизнесе, в домашнем бизнесе. И также я хочу вам сказать, что наш портал «Успех вместе», он немного изменился. Уже сделано для вас, смотрите, раздел «Ссылки», раздел «Настройки». Здесь специальное видео сейчас будет. Мы, значит, заходим в ссылки, добавляем здесь определенные значки, сейчас это в разработке, и у вас потом появляется вот такой одностраничник. Мы создали уже новый одностраничник. Страница захвата. Все уже готово. Здесь, смотрите, уже есть вот такие кнопочки. Вы нажимаете, например, на одноклассники, попадаете на одноклассники. Нажимаете на контакт, попадаете на контакт. Ребята, мы старались. И вот такие деньги мы сегодня получаем от компании. Смотрите, 7 тысяч долларов. Это не за месяц, это один из пяти доходов. Ребята, это один из пяти доходов, вы можете получать гораздо больше. И наш портал, он сегодня лидирует, вот здесь есть статистика, внизу нажимаем, и мы видим, что в Mail.ru наш портал, наша команда занимает первое место. Вот успех вместе. Помимо этого, нажимаем вот сюда, и что мы видим? Что 1 мая мы стартовали, и вот смотрите, если линию вот так проводим, линейку, постоянный рост. Что происходит в Алексе из 2 миллиардов сайтов? Вот мы 1 мая стартовали, летом мы вот здесь люди отдыхали, и посмотрите какой рост. Волна. Ребята, я просто хочу сказать, что сегодня в 19.30 в Москве будет феноменальная информация. Это личное приглашение от Андрея Шаура. Там вы поймете, что вас ждет. Сегодня будет несколько сот человек. Мы с вами должны понять, что мы хотим. Наша команда среди 100 лучших команд в мире, вот вы видите, в топ-6. Вот Холтон Бакс миллионер, вот Атама Медов 35 место, вот Рэнди Гейч 43 место. Мы в топ-6. Мы в топ-6. Вот мы, ребята, мы научим вас. Наш наставник из лучших 100 тренеров в мире, вот в топ-8. В топ-8, Эрик, из 100 лучших тренеров мира, смотрите. И я вас с этим поздравляю, что мы с вами на правильном пути. У нас большое будущее, большие перспективы. И последнее, что я вам хочу сказать, это давайте посмотрим расписание. И мы видим, что эта неделя, она просто потрясна. Сегодня в 19.30 Москвы презентация, завтра в 14.00 презентация. И в среду будет уникальный курс, уникальный курс, курс номер 2. Родители, малыши помогают сделать первые шаги, так и в нашем бизнесе мы помогаем сделать шаги нашим партнерам. И в четверг, четверг для вас, ребята, в 17.30 Москвы э, будет курс, э, который э, будет очень важный. 17.30 Москвы будет курс четверг для первой линии, для лидеров. Там будут раскрыты последние новости, последние секреты. И в четверг 19 в 19.30 Москвы будет презентация подарок. Об этом я говорить не буду. Об этом вы сегодня узнаете на встречу. Заходите на портал Успех вместе. Мы с вами увидимся там, обсудим все. И если у вас что-то не получалось, у вас обязательно получится. А если вы еще не начинали делать, нужно начать делать. С вами был ваш друг Андрей Шаура и команда Успех Мести. Увидимся на портале. До встречи, уважаемые друзья!